Маткуль, привет! <свят> ну, уже Хату мы уже представляли. Безапное. Мишу тоже. Второй день региона. О, что-то там я задницей столкнул вниз, хламастер. <свят> Миша, разбирай. Сейчас будет второй день региона. Да. <свят> Значит, по нему я условия не нашел у себя, но буду наизусть. Нормально. Значит, задача номер один. Даны. Два десятизначных числа А и Б. А и Б <къем> десятизначные числа. О, это та, которую я тоже уменьшил. <къем> да, это было сложно. <плодолжение> <къем> <къем> вот. На доску записали А, Б и их сумму. Спрашивается, какое максимальное число? Нечетных цифр могло быть записано на доску. Вот. Да. Ну хорошо. А, ну, во-первых, хочется, чтобы было побольше нечетных цифр. А, значит, паузу, паузу. Как? Да. Все, все решили, разбираем. Все решили, разбираем. Полезно. Вот. А, ну, во-первых, заметим. Что если мы просто складываем две нечетные цифры какие-нибудь, 1 плюс 3, то если у нас больше ничего нет, то у нас тут происходит четная цифра. Как ни крути. Поэтому нам хочется, чтобы везде были переходы через разряд. И тогда вот здесь тоже будет нечетная цифра. Видишь, как ни крути. Да, э, да. Значит, отсюда примерно сразу. Ну, у меня, по крайней мере, придумывается... Ну, по крайней мере, уже ясно, что в самом маленьком разряде да. не может быть. Во-первых, да. да. Во-первых, понятно, что если вот у нас есть эти числа, Сосиска Рогородского. Т? Сосиска Рогородского, да, подмножество рисует, как сосиска. Да. Сарделька. Ой, сарделька, что ли? Легенду! Не забывай. Вот, то тут будет у нас какая-то цифра Т плюс К. Ну, по модулю 10. Да! И она будет, ну, одно из вот этих чисел будет нечетно, потому что если тут две нечетных, то тут будет четное, иначе mm -hmm. у нас вот тут уже будет четное. Ну, как минимум одно, да. Вот, значит, у нас, как, значит, у нас уже э, будет одна четная цифра. Вот, э, теперь что нам хочется? Нам хочется сделать все нечетные. Чтобы все больше нечетные. не было. Да, ну, давайте просто нее... возьмем вот такие. Ну, короче, тут их куча. Дальше придумывается очередь. Чисел, да. да. Вот такие числа. И тут 10 знаков. И заметим, что их сумма тоже очень интеллектуальная. Вот такая. Прикол в том, что годится в конце и девятка, и семерка, и пятерка. Да. И даже любые комбинации. Ну, не любые, а те, которые дают вот это. Ну да, то есть 9. Которые дают переход через ответ. Да, годится целый ряд. значит, у нас есть, во-первых, одна четная цифра обещанная, а все остальные цифры нечетные. Значит, цифра тут 31 штука И одна четная Значит, 30 нечетных цифр Это у нас есть пример Оценка Ну, у нас, во-первых, одначетная всегда Во-вторых, у нас, если есть два значных То их сумма, она не больше, чем одиннадцатизначна Значит, всего цифры не больше, чем 31 И минус 1, 30, что мы уже получили Да вот, значит, Очевидно, да, спасибо, 30. Мишенька Все, да, это все очевидно Пока задачи идут простые Они постепенно ну, ослабляются, да? Да Каждый день это же не отработает. Так, это да, это, это у, задача на в уме. Так. Сейчас посмотрим, что дальше. Кстати, я же не все, да, в лесу, вот тогда. Ты мне не все, да, рассказал некоторые. Ну, геомы, я тебе не ну, Геому, само понятно. собой, да. И четвертую я тебе сказал, но ты сказал, что ты такие никогда не, не решаешь. А? Ну, в собственно, не умеешь. Так. Вот. Значит, задача номер два. Да, на доска. По-моему, 9 на 9. Да, 9 на 9 точно. Mm -hmm. Значит, дана доска 9 на 9. И она заполнена числами. Э, заполнена. А, эту я решил. Да. Числами. В уме, но не сразу, не за минуту. От 1 до 81. Ну, Ну, бумажки там еще быстрее решается, понятно. Вот, значит. Ага. Да. Шахмат. Каждое число Новый по шахмат. разу встречается, понятно. Новые, ну и они тогда не повторяются. Новые шахматы такие. Вот. Что нам известно? Нам известно, что для любого числа x, которое написано на этой доске, числа x минус 3 и x плюс 3, если они корректны, конечно, то есть если они встречаются среди. От 1 до 81, то есть, например, мы возьмем число 1, то x минус 3 будет минус 2 Минус да. 2 не встречается, поэтому мы просто про это ничего не делаем Да вот. Если они корректны, то они соседи x по стороне угу. Круто Ближайшие соседи по забору, за забором Вот ну, может что-нибудь нарисовать. Например, если тут число 4, то у нас где-то тут число 7 должно быть, а где-то тут число 1. Вот. Да. А тут 8, допустим, тут 11, где-то тут 5, 2 и так далее. И, я думаю, уже видно э, некоторое рассуждение. Да, ставьте на паузу и, и думайте, что это означает такая дискретная непрерывность некоторая. Странным образом созданная, через три, непрерывность через три. Да. Все, рассказывай. Значит, поставили, сделали. <свят> а, значит, заметим, тут это уже, наверное, видно, если мы еще будем дальше писать, значит, рядом с семеркой находится десятка где-то, дальше 13 где-то, 16, там, 19. И заметим, что у нас выходит вот такая цепочка. Да, змея. И она будет вот так как-то продолжаться, пока не дойдет до средства числа. Ну, в данном случае 79. Нифига себе змея. Не 179, но все-таки. Вот, почему? Ну, потому что просто э, мы пришли из числа x-3 <coughs> в число x. И у нас где-то в соседях есть число x плюс 3, поэтому мы в него перейдем И ее продолжим. Абсолютно. Вот. Значит, э, ну, заметим, что эта цепочка, она возникает для каждого остатка по модулю 3. То есть она, есть цепочка, которая начинается с единицы с двойки и стройки три звёхи вот а, теперь а я забыл сказать что спрашивается в задаче в этот э, вредный совет да <сínt> <сínt> и главное не говорите условия задачи. хорошо пришали наверное Отлично. Да. Вот. Хорошо. все. Мы можем бахнуть его, в принципе, бахнуть на экран, да? Совет? Нет. Совет тоже можем бахнуть. Он в майковском стриме такой. Да, Ладно. Короче, вопрос-задача в чем? Вопрос: Правда ли, что существуют две угловые клетки? этого квадрата, разность чисел которых делится на 6. Во! Вот. Во! Хорошо. Ну, понятно, да. То есть, правда ли, что существуют две вот какие-нибудь вот такие клетки, что разница в них делится на 6? Да, обязательно. Всегда существуют или не существуют иногда. Вот. Ну, вы уже подумали. Да! Поэтому, соответственно, у нас есть вот эти три цепочки. И что мы можем заметить? Можем заметить, что цепочки 3, а угловые клетки 4. Да, Дерехне! Дерехне! Сейчас опять ругаться, что я ору. Значит, у нас есть две какие-то угловые клетки, в которых одинаковый остаток по модулю 3, и, соответственно, которые лежат на одной цепочке. То есть вот они как-то соединены тут. Да, путь. Ну и как-то вот тут еще идут. Вот, возможно, вот эти две. Ну, неважно. И что нам это дает? Давайте просто идти по цепочке. И что происходит, пока мы идем по цепочке? У нас каждый раз прибавляется, либо вычитается, 3 на каждом шаге. То есть один шаг, одно смещение, это плюс, ну или минус 3. Точно. Вот. А мы хотим, чтобы разница в них делилась на 6. Это значит, что нам нужно четное число ходов. Да, в точности. Вот. Но тогда, ну, заметим, что вот тут у нас расстояние в 8 ходов. И вот тут в 8 ходов. Да. Но тогда, соответственно, мы по вертикали должны будем пройти суммарно 8, и по горизонтали суммарно 8. И, ну, следовательно, мы всего отчетное количество ходов пройдем. Ну, на самом деле, э, ну, там, там, туда-сюда. Это, да, это неприятно записывать. Это неприятно записывать. Любые, любые ответвления все равно потом ну, я, короче, назад идешь. Очевидно, ну, я могу сказать, что, как да. я это записал, соответственно. Допустим, у нас было нечетное число ходов вот в этой цепочке. Нечетное число. Тогда... Да, вот такие очевидности сложно объяснять. Тогда, соответственно, у нас либо по вертикали, либо горизонтали было нечетное число. Допустим, а, ну по и вертикали. все, в проекции, мы, в проекции мы не можем Вот, попасть. но каждый раз да, по вертикали да, да. мы сдвигаемся либо на плюс один, либо, либо на... на минус один. Да, либо на ноль. И, значит, каждый раз у нас меняется четность. Чет... Да, четность по четность по расстояния да. от начальной клетки по вертикали. Вот. И эта четность меняется нечетное число раз. Значит, у нас расстояние должно быть нечетное от начальной клетки. А вот здесь у нас должно быть четное везде. Ну, вроде так, да. Вроде правильно. Ну, в общем, да. В любом случае ясно, что как бы... Ясно, что из координаты АВ, а, координата СД, которая так, такая же по модулю 2 не может идти нечетная да. цепочка прибавлений вектора 1, 0, 0. Ну, короче, вот. Я можно просто, сумму просто. Взять, сумму Вот. Но раз у нас четное число ходов, то вот тут будет изменение делящееся на 6. Да. Это и доказали, да. что это верно. Yeah! Очень круто, очень красиво <laughs> и научно. Я бы сказал, что задача про инвариант в том числе, да, вот с длиной что начало, Я бы сказал, остается. что хорошо это, что это всего лишь вторая задача, то есть еще вторая. не слишком интересно и поэтому не то, ну не то, чтобы слишком много потеряли, когда ее. Да, ну трудно, трудно, на самом деле трудно придумать слу как бы не очень сложную, но при этом очень красивую задачу Это вот тот случай, когда задача не безумно сложна, но чрезвычайно красива Так ну, что быть. респект, респект большой, очень очень большое спасибо автору вот. задачи Интересно, кто автор задач, наверняка наши подписчики Там, И, кстати, написано есть, было, да? более того, я посмотрел, там есть фамилия Д. Демин А у меня есть одноклассник Дмитрий Демин А, да? Нет Ну, это очень, нет, ну понятно, что нет, но это смешное совпадение очень да. Yeah. Вот. И теперь внезапно задача номер три – геометрия. И я тоже решил, я сам удивился. На самом деле она неожиданно легкая оказалась. Так. Вот. А, условия. Геома вот. у нас на канале. Да. Yeah. А, значит, условия да. <coughs> равнобедренный треугольник ABC. А, а, ага. На этот раз не надо выделываться, потому что он и так равнобедренный да, сразу. Да. Я даже встану, чтобы рассмотреть. И отмечена точка, я не помню, как она называлась, но пусть будет M. Середина, да? Которая середина, соответственно, вот здесь. Угу. Теперь мы продляем стороны АС и BC вот сюда. Угу. И откладываем на них отрезки равные ну вот этому и вот этому, соответственно. Вот так. То есть вниз двойной? А, нет, половиной. Да, вот здесь. Okay. Вот такой отрезок, а вот здесь вот такой равный. Ага. Значит, эту точку обозначим за К, а вот эту за Д. А, и теперь, ну, что нужно доказать, надо не забыть. Значит, доказать, что описанная окружность треугольника ABD ага. касается описанной окружности треугольника С. Вот и? опять, вот тут. Вот. С какого бадуна, блин, а? ну с какого бадуна, вот как это можно, да, вот что с этой задачей можно делать, вот как? Ну как, как ребята учат, да, там Дима Белов, Макс говорит, настройте все подряд, там что-то будет видно, Нет, да? на самом деле, все-таки на сборах, чему-то меня научили, наверное, Георгия, потому что... Вот в наше не было сбора, хотя там учил по диаметре очень хорошо нас, но как бы я, да, я все-таки непроходимо... Давайте переписую более... Более, сейчас скажу, как более. Давайте вот так перерисуем. Ага. Чик. Да. Бабочка. Что вообще хочется Пол, сделать вот в этой картинке? отрезали у бабочки, да? Что хочется сделать в этой картинке, Ну вот хочется сделать. Ну, общем, порешайте. До, достроить да. до полного крыла бабочки. Да, хочется продлить вот эту сторону вот сюда. О, значит, я что-то даже... Ну да, но эта бабочка, у которой... Ну и, соответственно, провести вот этот крыла. отрезок. И как бы видно, что получилась симметричная картинка. А симметричные да. картинки – это обычно хорошо. Да. Так. Вот. Более того, естественно, видно, что вот эта описанная окружность треугольника АБД, на ней лежит еще и вот а, эта А, так, уже что-то. А это она и есть, да, наша окружность, которая нам нужна? Да, вот эта окружность, на точке а, обозначить, так. это окружность треугольника АБД. АБД... Да, я так говорю, сбора-сбора, но ну, уроков нас тоже, кстати, а учат хорошо я вот, вот здесь А тут Е, я обозначил А, по-другому обозначил вот, вот такой треугольник здесь, э Вот, э э вот э этот треугольник Да. Ага. Я его вот так здесь перерисовал А, подождите, ты вот так, да, D А, Б, а, Б, а, а ты да. просто повернул вот так руль туда Ну все, да, вот так, чтобы, чтобы у меня была симметричность относительно да. более-менее да. вертикальной прямой Так, значит, бабочку обратно Она симметрична относительно вот этого, ну как это строго сказать ну, я, а, кстати, это очевидно. Я, я, кстати, не... да, это очевидно, но я долго пытался это строго сказать, ну, плюс-минус долго Значит, что я сделал? Я обозначил этот угол за альфа Относительно чего именно а... это Что за, за прямая? Э, вот эта, которая... Вот тоже интересный вопрос, ну прямая, понятно, что, Нет, она... ну, понятно, что прямая... Высота вот этого Да, естественно, ну, а куда она денется? Тут все одинаково везде а, Вообще, мне повезло заметить некоторый факт Сейчас скажу, какой ага. Мне повезло заметить, что вот эти прямые Кажется, пересекаются на этой окружности. Я был не уверен, но. И ровно в той точке, да? Ну, то есть, понятно, что они пересекаются на вот этой высоте из-за симметричности. Но вот про окружность. Это же вот эта точка есть, да? Да. Вот. Но, окей, значит, как это строго говорить? Вот, допустим, это туго альфа. Тогда здесь у нас тоже альфа, потому что равнобедренный. Очевидно. 180 минус, 180 минус альфа. Тут, соответственно, 2 альфа. Ну да. Дальше тут равнобедренный треугольник и медиана, значит, тут высота. И тут 90 минус 2 альфа. Да. Понятно, да? Тут тоже 90 да. минус 2 альфа, тут альфа. 2 альфа. Ну, тут тоже высота. Почему здесь 90? Почему эти одинаковые? Ну, вот здесь, соответственно, у нас равномерный треугольник, А, а равномедренный, тогда... я забыл, он да. равномедренный. <свят> тогда, конечно, Да, и тогда Все, это очевидно, да. высота и медиана <свят> Значит, это… Вот, значит, получили, что а, тут альфа он... А, нет, нет, нет не, не, не. а Вот тут тоже два альфа по вертикальности ну, и вот сейчас мы теперь уже можем заметить, что вот эти два треугольника равны просто по первому призму. Ну, конечно. Угол и вот эти две стороны. Значит, вот эти равны, и получаем, что картинка действительно симметрична. симметрична, да. Ну, вроде да, да, сначала было вот. Так, и а, что теперь, же тогда? раз она симметричная, <coughs> когда мы продлим вот эти прямые до пересечения, то это пересечение должно быть где-то на вот этой прямой На сисимметрия симметрично. Да. Ну, вот это я чуть-чуть, да, это я чуть, -чуть умею. Когда есть какие-то симметрии, меня сразу просят. Да, происходит. я тоже очень люблю симметрии. Там можно считать, во-первых, хорошо. Да, Ладно. да, тогда вот. да. Что нам нужно? Нам нужно доказать, что F лежит на вот этой окружности. И тогда у нас будет некоторая очень хорошая фигня. А кого, uh, да? Ну, что значит, что f лежит на это? Ну, мы знаем из условия, что нам нужно доказать, что вот эта окружность касается. Да. И если я лежит на этой окружности, значит f лежит еще и на вот этой окружности. Нам нужно это доказать. Ну да. То есть нам нужно доказать, что у нас вот такая окружность есть. На самом деле, да. Во-первых. Uh, ну, и во-вторых, что она лежит на вот этой окружности. Ну, но бы как я, доказывать? Я, Если если бы… Ну да. Ага. Ну, понятно примерно, да. <coughs> вот, но вот тут угол 180-2 альфа. Как доказывать, что вот этот четырехугольник вписанный Смотри, что там 2 альфа. признак вписанности вот тут должен быть угол 2 альфа да. но заметим ну во первых мы можем посчитать вот тут тоже 90 минут альфа. Угу. Да, да. и тогда вот здесь 90 минус альфа тут 90 минус альфа и получается что тут 2 альфа да если это, вот там прямой действительно прямой очевидно да. вот ну вот такой а вот, треугольничек. Вот, вот, вот, здесь вот, вот здесь прямой но ну, это тоже кстати да. Да, да но это проще да да вот так Значит, тут угол 2 альфа. Да. Но тогда, тогда, угу. во-первых, вот этот четырехугольник вписанный, потому что тут 180 минус два альфа, а тут два альфа. Да, конечно. А во-вторых, посмотрим на вот так... А, а может было сразу, потому что они оба прямые. А, нет, хз, нет, нет, второй прямой по, по, по симметрии, да. Этот прямой, а этот прямой по симметрии. Ну, кстати, да. Да, ну, в общем, все нормально. Вот, Висаный. но два альфа мне не только за этим нужен, Давайте посмотрим на вот такой треугольничек. Да. И вот такой треугольничек. Да. Вот здесь угол 2 альфа. Да. Он опирается на аккорду Да. Вот здесь тоже угол 2 альфа, и он тоже опирается да. на хорду BD. Да. Но тогда точка F лежит на окружности. Ааа! -а, -а, -а! А, -а, -а! а я смотрел, думал, можно же было сразу сказать, что это 2 альфа, потому что это точка на окружности, мы же не знаем, что да. она. Да, нам нужно себя доказать. Лакарный бабай! А -а! То надо аккуратно, <Memial%>. <suis trio> да. Потому что если в то меньше, чем 2 альфа. А если внутри, то больше. Гениально. Ну, они по одну сторону Ну да, три точки пересечения окружности не будет. Ну да, и, собственно, почти все, но не все. Нам нужно еще доказать, что тогда у нас нет других точек пресечения. Но если было еще одно было бы еще Действительно, есть точки пересечения, То из-за симметричности у нас вот тут точка пересечения, обожаю симметричность. Никто не умеет рисовать. И уже три пресечения, Но при этом они не совпадают. Да. Окружности сами. Да! Да! Супер! Просто супер! Я решил его. Восторг! Геому! Да, Миша, я тебя поздравляю. Это, это очень круто и красиво. Да, вот так. Вот не только у а, не только у Нашколкова и у Бори можно геому. Вот иногда даже у нас она появляется благодаря Мишеньке. Вот и благодаря региону. У нас, кстати, мой геометр смотрит. А, о, круто. А он, а слушай, здорово. Ну, я его знаю, да? Наверное. Как его зовут? Блин. <смех> Дмитрий Анатольевич, по-моему. И еще Дмитрий Геннадьевич есть. А, ну вот фамилии не знаю, да? Фамилии не знаю. Ну, Извиняюсь. <смех> <что -то. смех> Зато я Зато решил задачу, Зато я... За километр должен <смех> быть доволен. Хорошо учу. Задача, решена. <смех> <лучина. смех> <смех> вот. Так, четвертое. А, Дмитрий Геннадьевич точно Мухин. Угу. А Дмитрий Анатольевич... <связывая> — Не, не помню. — Ну, наверное, я знаю в лицо. — В лицо, наверное, заверишь. Наверное, ага. — Вот. Он 179-й преподает. Да. Дальше. — Так, все там… А, доска у нас, да? <связывая> Дальше задача номер четыре. Очень хорошая задача. Мне нравится. Значит, есть фокусник и его помощник. И есть… У них есть N карточек, на которых написано числа от одного… — Да, вот это я не умею. — Да, N. Я тебя заменю на черный, потому что зеленый обычно плохо виден, а. А он только для картинок лучше его. Ага, так, держи. Вот, значит, есть числа от 1 до n на карточках написаны. А также есть uh, n мест, на которые эти карточки можно класть. Вот. Ну, n больше либо на трех, но это не особо важно. Uh, вопрос. А, сейчас, сам процесс. Uh, что происходит? Uh, mm -hmm. Выходит зритель mm -hmm. Папа не умеет решать, поэтому не слушает Ой, Нет, это я просто из да. Рогородского глотнул У меня есть этот самый знаменитый стакан Рогородского Значит, да, что происходит? Да. Выходит зритель <coughs> И кладет нет. на какие-то из этих мест Карточки 1 и 2 uh, Ну, во-первых, фокусник выходит и ничего не видит Вот, зритель кладет на какие-то из этих мест Карточки 1 и 2 так. Ну, как-то вот так а. Вот, так. дальше, видя это Ассистент помощник фокусника, выкладывает как-то остальные карточки. Ну, допустим, 3, 6, тут 6 есть, да, 4, 5, ага. как-то так. Любом, ага, он уже варианте. помогает фокуснику. Да, он как раз хочет, чтобы фокусник угадал. Дальше все карточки переворачиваются становятся неотличимыми. Uh -huh. Вот, вы, вы, выходит фокусник, uh -huh. и, значит, фокусник может перевернуть одну какую-нибудь карточку. Вот он сам выбирает uh -huh. карточку и переворачивает, смотрит, которое число на ней написано. А вторую карточку переворачивает зритель. Блин. То есть зритель тоже выбирает карточку уже после фокусника и ее как-то переворачивает. Он, Ну, зритель знает, очевидно, какие тут карточки написаны. Все. Вот. И вопрос. При каких N фокусник с помощником могут так договориться, чтобы однозначно указать, где находится один и однозначно указать, где находится два? <связано> <связано> <связано> Повисла мертвая молчание. Очень объемные условия. Да. Слушай, а множество всех комбинаций 1 и 2 это n на n-1. Да. То есть информация должна быть получена достаточно тонкая и обработана. То есть, ну, как бы такая вот информация, да, как разбиение всего, что мы знаем, на куски. Эм, ну, как, например, да, все возможности для монет, но когда мы взвешиваем, мы разбираем два куска. Вот такие возможности в одну сторону, такие в другую, когда уже взвесили. Так здесь, этот помощник, он что-то, куда-то ставит, и тем посылает да, сигнал. Я думаю, это мы пока даже думаем, да. Да, как ты посылаешь сигнал? То есть как бы карту посылает сигнал. Есть, он... Папа, Папа говорит... ее не решал, кстати. Да, ее я вообще, я, я сразу сказал, что я не умею и не решал. То есть у меня есть... У меня есть один из N на N-1 вариантов. Реализовался с помощью зрителя. И Ну, в смысле того, кто мешает. И мне нужно расстановкой... И очевидная информация информации, которая будет получена, тоже n на n-1. Потому что он переворачивает одну карточку с числом от 1 до n, и вторую карточку с числом от 1 до n-1 условно. Да. То есть нам нужно однозначно сопоставить варианты. Ах ты, бабай. Я, кстати, почему-то думал, что тут будет пополам на, на самом регионе, но это мне не помешало. Но здесь именно нужно… Да, тут, кстати, с точностью. То есть нам нужно… Прямо точно сопоставить варианты. Офигеть. Слушай, ну я без понятия, честно. Ну если это, конечно, возможно. Может, при каких-то это не получится. Да, Может быть, получится. Я, короче, да, я удаляюсь со сцены, потому что не понимаю, что делать. Близко даже не понимаю. Вот. Ну я думаю, мы порешали. Отличная задача. Итак. Ну, во-первых, будем доказывать, что он при всех N сможет. То есть для любого N. Опять зеленый. А, До любого N они смогут, фокусник с помощником. <свист> <свист> вот, хорошо. Ну, во-первых, заметим, что чего, чего, первым ходом фокуснику, по сути, неважно, куда открывать, какую карточку открывать. Поэтому пусть он всегда открывает первую. Значит, фокусник всегда открывает первую карточку. Во... А, ну... ну, по сути, не важно, но ну, так как я строю стратегию, я могу делать что хочу. И теперь у нас есть два варианта: либо да. на этом месте стоит какая-то карточка, которую положил зритель, то есть один либо два. Да. Либо на этом месте стоит карточка от, фо... от этого, от помощника. Да. Вот. Ну давайте сначала разберем менее информативный, в каком-то смысле. Да, когда э помощника. Случай нет, наоборот, когда от зрителя. Потому а -а -а. что мы не получаем информации вообще про вторую карточку. Да, но зато мы все равно знаем. Да, но это потом это. зритель может какую-то карточку любую открыть, которую он хочет, и возможно он не мы не получим информацию. Ну То да. Но это на, на самом деле не важно в каком порядке разбирать. Вот, значит, разбираем первый случай. Зритель положил вот сюда какую-то карточку, ну, допустим, один положил. Это абсолютно не важно, понятно. Так. Вот, на первое место. Значит, фокусник открыл эту карточку и видел, что там один. Так. Значит, одну карточку он уже нашел. И теперь... Теперь что нужно сделать помощнику? Помощнику нужно положить карточки так, чтобы какую карточку бы не открыл зритель, фокусник бы смог установить место, на котором лежит вторая карточка, условно 2. Вот. Ну а теперь, соответственно, подъезжает идея какая? Ну, одна из идей может быть такая. Давайте он положит индекс как бы номера этой карточки. То есть, например, если она стоит на месте 3, то он условно хочет положить 3 карточку, ну uh, не совсем так расстояние до этой карточки допустим <с <с хочет положить вот ну короче что нам вообще нужно сделать нам нужно сделать так чтобы у нас во всех вариантах положения карточки номер два у нас не повторялись числа в какой-то позиции потому что если в какой-то позиции числа повторились то есть если например у нас давайте нарисуем соответственно вот у нас карточка 2. Точка это какая-то карточка, которую положил помощник. Вот Нам нужно, чтобы никакие карточки вот условно вот в этих двух или вот в этих двух местах не совпали. правильно? Потому что если они совпадут, то зритель откроет эту карточку, и фокусник не сможет понять, на каком месте лежит. Вот. Ну, тут уже в принципе плюс-минус понятно. На самом деле у меня была более кривая стратегия, но во время записи я понял, что можно легче. Давайте что сделаем? Давайте, начиная с двойки, ну или с единицы, будем класть эти карточки по возрастанию. Вот так. Ой. Тогда у нас получится циклическое а -а -а. сдвиги. Но это случай, когда какая-нибудь да, из карточек стоит единица, в начале Да, единица, ну, условно пусть единица да? да А если двойка там будет стоять, то то же самое единица Ну если да, двойка, то то же самое да вот Да То есть э... И у нас получились вот такие циклические сдвиги Блин И, соответственно, понятно, что они не повторяются однозначно, Ну и видно да, просто из таблицы, что они повторяются Однозначно устанавливают, да. закодировано А же. это значит, что когда зритель какую бы карточку не открыл Фокусик сможет по ней определить номер циклического сдвига, а по номеру циклического сдвига он может определить место двойки. Гениально. Просто вот, но гениально, это еще не все, да, да. Но Это еще да. далеко не все. Да. Но на самом деле да. близко ко всему, на самом деле. Да, надо осталось вот. понять, что если никакая единица там не стоит. Значит, мы развалили случай, когда вот тут стоит карта зрителя. Да. Когда здесь стоит карта зрителя, да. Да, а если вот. стоит карта... Хорошо. Второй случай. Да... Второй случай, когда карта зрителя, когда обе карты зрителя стоят где-то вот здесь. Да. А здесь, соответственно, стоит карта фокусника. Да. Что вообще хочется сделать? Хочется, например, поставить вот сюда индекс номера карты. То есть, допустим, допустим, у нас единица стоит вот тут в номере N. Нам хочется поставить сюда условно N плюс 2. Так, чтобы мы могли однозначно уже определить номер одной из карт, а потом по информации от зрителя определить номер второй карты. Почему? С 2 именно? Ну, потому что у нас, на самом деле, от 3 до n. У, у помощника есть карты от 3 до n. А. Да-да-да-да. Вот. Ага. От а, 3 до n. А, а позиции… Ну, yes. на самом деле, не, не совсем получится, потому что тут это n-1 позиция, а тут n-2 карточки. Ну, можно, например, номер самый левый указать. Тогда их будет n-2. Вот. Почему это не получается? Потому что зритель тогда может указать в точности на тот индекс, который вот тут указан. То есть, например, мы указали индекс единицы, зритель указывает на эту же единицу, и мы получаем информацию про эту единицу дважды, а про двойку не получаем информации никакой. Я потерялся. А. А зачем нужен был я? Я думаю, что зрители тоже потерялись. Пока непонятно. Значит, еще раз. Давай какой-нибудь пример. Да, давайте пример. Допустим, у нас, соответственно… 6 позиций. Да, давай 6, бог снимем. И у нас стоит, допустим, вот тут 1, а вот тут 2. Ну да, да. Что он сюда Что стоит? нам хочется написать? Нам хочется написать, где стоит, допустим, единица. Да. Вот она а здесь 1, 2, 3, mm -hmm. допустим. Ну, так как у нас, давайте сопоставим этим позициям номера 4, 5, 6. Вот. И мы хотим, допустим, указать, где стоит самые левые из карты. 3, 4, 5, 6. Ну, наоборот, только. Вот, хочется сделать как-то так. А это... Если что, я сейчас объясняю не совсем правильно, но оно уже наталкивает на мысли, скажем так. Меня натолкнуло. То есть это ты оставил? Да, а. ну, естественно, это я а. оставил, но а. я а. хочу узнать номер самый левый, например. Самый левый из двойки единицы. Так. Ну и, соответственно, она может стоять только на вот этих местах. Вот, а. и тогда, если мы, например, вот сейчас сюда поставим четверку, то этот то фокусник будет где стоит левая из этих чисел. Так. Вот, а потом зритель еще какую-то карту откроет, и мы хотим, чтобы по этой карте восстанавливалась вторая. Но почему это не работает? Это не работает, потому что если мы вот сюда поставим индекс вот этой двойки, то зритель может открыть эту же двойку. А, собака. И теперь да. мы ничего не узнали про единицу. Да, блин. Это... Вот, это неприятно. Это очень... значит там не нужно как-то про отдельное число говорить но можно говорить про зависимость от чисел 1 и 2 так. то есть зависимость мест и тогда если зритель укажет на одно в чем идея мы хотим что если зритель укажет на одну из единицы или двойка то мы хотим по нему однозначно установить где стоит второе число то есть допустим зритель открыл карту один на вот этом месте и мы хотим уметь понимать что если зритель открыл карту один на вот этом месте то двойка будет на однозначно определенном другом месте. По вот этой карте и по числу, которое стоит на первой позиции. понятно примерно идея, да? Примерно да. Но пока я не, не понимаю. То есть, как... если зритель-собака захочет нам открыть одну mm -hmm. из этих карт, то mm -hmm. мы по ней уже mm -hmm. должны уметь восстанавливать вторую из этих карт. Потому что другой информации у нас Другая, уже не будет. Да. Mm -hmm. Вот. Ну что тогда? Нам нужно как-то связать единицу и двойку между собой, соответственно. Что приходит на ум? На ум приходит разность между этими позициями. То есть разность между позицией единицы и двойки. Ага. Например. Причем эта разность не обычная будет, а... Со знаком. А как бы ориентированная, да. То есть мы как бы... Со знаком, ну, да. как бы с этой Короче... Это не та функция, наверное. Вот, короче, мы можем записать вот этот массив еще раз. Так. Да, ну понятно, да. То есть, допустим, у нас... 3, 1, 4, 5, 2. Нет, давайте наоборот. 3, да. 2, 2, 4, 5. 4, 1, 6. Да, да. вот, Запишем его еще раз: 3, 3 2, 2, 4, 4 5, 5, 1, 1 6. 6. Разница будет. И мы хотим находить вот эту разницу. Да. Вот. Ну а если они наоборот мы с вами, то понятно, что вот эту. Если тут 1 и 2, то вот эту. Да. Вот. Примерно понятно, да? Ну да. Теперь что... Но у... это будет со знаком минус, да, просто? Ну, не Или со знаком нет? минус, у нас карточки от 3 до n. От 3 до n. Но мы можем просто каждый из разниц сопоставить одну из карточек. Какие у нас могут быть разницы? У нас могут быть разницы от 1 до n минус 2. Ага, да. У нас... Потому что одна n, позиция да. занята а нас... единицей, и одна позиция первая. Mm, да. И остаются mm. минус 2 позиции для двойки. И ну, мы скодируем их от 3 Вот до такие n. есть разницы, Но ну, мы их кодируем вот этими числами. Самое простое это просто да, разница плюс, плюс 2. Плюс 2, да, да. Вот. И теперь мы знаем, <с <с если мы знаем, где стоит единица, то мы можем отойти вперед на эту разность по вот этому числу да. и найти, где стоит двойка. Правильно. И наоборот, если мы знаем, где стоит двойка, мы можем отойти назад Зазад на эту разность, разность и получить единицу. И единицу. А, -а, а, теперь она откроет. То... то есть зритель собака не может теперь открывать единицу или двойку. Так. То есть он гарантированно откроет информацию, которую даст нам помощник. Какую так, из карты. хорошо. А вот. помощник что сделать? А теперь что нам нужно сделать на самом деле? Нам нужно опять сделать примерно то же, что у нас было в прошлый раз. Угу. То есть так, чтобы у нас каждый, каждый, каждому варианту расположения, э, сейчас, вот когда, когда фокусник открывает первое число, так. тут, допустим, стоит число k, что мы знаем теперь? Мы знаем, что у нас вот тут к чисел. Так. То есть у нас фиксированная разница между единицей и двойкой. Да. Но тогда… Тогда… что-то стереть наверное. Так, так, так, так, так. Значит, итак, в начале, да, этот самый. Угу. Тогда у нас есть какие варианты? Один, два и так далее. Точка один, два и так далее. Двинутое на один. Точка, mm. точка, один, два и так далее. Двин, тян, Потом накин. два перепрыгивая с дела. Да. Ну, допустим, да. тут точки нету. Так, Потом так, так, два, ну, точка, Да-да-да, да, по кругу, да. Вот. Ага. И вот эта позиция единицы кодирует как бы однозначно угу. еще и позицию двойки. Да. И нам нужно сделать так, чтобы снова у нас карточка, которая стоит на месте, однозначно кодировала вот этот, можно сказать, сдвиг. Да, да. Но сделаем то же самое. Давайте пойдем от единицы и будем ставить по порядку числа. Кроме ну, того, которое Ну, естественно Стоит здесь, да? Да, того, да, да, да, да кодирует, то, то есть, если, например 5 да, кодируют, да? чуть, чуть по. Если 5 подробнее, это разница между ними То 5 здесь не будет Какая тут разница? 1, 2, 3, 4 4 это 6 разница Да, кодируют то у нас будет стоять вот два, э, Вот такая штука Ага, все, дальше он вычислит Точно И вот такими сдвигами Соответственно, мы на каждый вариант… Ой, арифметика остатков, да, и циклов. Жесть просто. 5, 7, а, вот так, да. 7, 8. И заметим, что вот такими сдвигами, как в прошлый раз, мы <coughs> сможем снова yeah. однозначно определить сдвиг, и тогда мы однозначно определим позицию единицы, а по разнице и двойки. Это металл, да, это полный вот. металл. То есть, да, как бы он не попытался на первое место сунуть, на которое я значит. <unos duda> <shoot> да, если пойдет, на первое место мы То есть мы Если не на первое, то мы узнаем разность между ними. А потом, уже по открытому числу, мы вычисляем, где стоит Шикарно. Просто шикарно, да. Вообще фантастика. Вот такие задачи я решать не умею. Ключевая идея это циклические сдвиги, да. Да, то есть, как бы после того, как. Ты понял, что ключевые циклические сдвиги допинить-то можно. Ну, на самом деле, кстати, я не думал про циклические сдвиги сами. Когда я тут считал, я думал, как бы, насколько надо назад пойти, ну чтобы да. получить единицу, mm -hmm. а вот отсюда наоборот, насколько надо вперед пойти. И можно заметить, что вот тут у нас как бы должно стоять вместо двойки шестерка. Поэтому вот тут как раз у нас будет... И вот, это вот здесь мы идем назад, а вот здесь мы идем как бы вперед. А, и находим позицию единицы. Просто с циклическими сдвигами это проще записывать и проще объяснять. Это гениально. Да, это просто, это совершенно гениально, ну вот, да, я лишь могу сказать, что я, я ничего, Класс. я не могу научиться их даже решать. И ну, это ведь четвертое, это не пятая, да? Да. Еще будет самое сложное. ты да? слышал, пятую у нас один человек в а, классе решил. Пятую я, кстати, забыл ее. А, ну мы ее тоже, да, ставим порешать? Да. Я, кстати, не знаю решения у пятого. А, ну мы просто его не знаем, да. Ну, скорее всего, а Школкову, скорее всего, решил есть. задачу с неправильным условием этим. Давай, давай просто сформулируй пятую задачу. Ну, у меня один второй день закрыл полностью. Полностью, да? Все Круто. Он до этого, кстати, на сервисе не был. И он? Сева Лепешов, пришел, знаешь? Конечно, знаю, я помню, да. Вот. Я Вот, он второй день закрыл? До этого ему два раза не хватало, типа, двух баллов, чтобы пройти. Он решил показать. Но сейчас он на кураже будет на сервисе. Да. Сколько у вас на все едет? <с <с их двое? Непонятно. А еще не нет. А. Есть автопроходники. А, а у нас четыре автопроходника по математике и пять по информатике с коллидиями. А, точнее совпадениями. Ага. Ну не суть. Вот и перечень. И планы, сейчас еще сколько-то, которые состоит есть? из тебя и еще кого-то, да, возможно. Че-че-че. Только... А? Че-че-че. Нет, стоп. да, Че-че-че, по-моему. Ага. Ясно. Он еще Он на три все раза прошел. На три ничего экономике он дорожал так вот значит мы отвлеклись ну что давай условия этой суперзадачи. значит последняя пятая задача это задача просто бонусом и так даны даны n чисел так даны n различных ну попарно различных чисел так На доску, ну, допустим, это будет А1, А2 так далее, АН. Ну, можно даже без ограничения общности вот так предположить. Вот, на доску выписали N на N-1 пополам их ноков попарных. Ноков, да. Я думал, думал и так и не додумал. То есть это А1, А2. Ага. Нок А1, А3. Я не додумал. Нок — это произведение делить на ноты, если кто-то не помнит. Ну, не суть. Ну, да. 1 на N. И так далее. А2, 3 Ну, и так далее. Да, выписаны все ноки. Если N чисел различные, то здесь можно поставить строгие. Да, да, да, да. Да, так. строгие. Так. Вот. И мы знаем, что… Они не все совпадают. Да. Ну то есть среди вот этих ноков есть два различных. Так. Может ли быть такое, что все эти n на n минус один пополам ноков образуют арифметическую прогрессию? Да, это металл. Я опять, я чувствую, что речь о делимости, но это так очевидно. Ну и понятно, не константу. Не константа. То есть шаг не ноль. Вот так вот. Вот, возможно ли? Да, но если они не все совпадают, то уже ясно, что не константы. Вот, а мой одноклассник решил вместо ноков для нодов. Для И нодов. для нодов это возможно, он говорит. Возможно, это какой-нибудь спойлер вот даже. дерзайте, я не знаю. Я не знаю, но, ну, наверное, тоже разобрано у ребят там на каналах дружественных наших. Кстати, но. да, наверное. Но пока подумайте сами. Но вот как бы я под нее засыпал в этот день, в тот день, когда Миша мне ее рассказал. Mm -hmm. У меня есть задача для засыпания, я начинаю думать. И либо решаю и засыпаю, либо не решаю и засыпаю. Вот я не решил и заснул. Вот claro так. Ну что же, Мишенька, спасибо огромное. Удачи на все расах. Маткульт, привет!